Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире очередной программы «Акцент», я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в студии э, профессор, доктор педагогических наук заместитель директора Института психологии и образования Казанского федерального университета Роза Алексеевна Валеева. Спасибо, что нашли время побеседовать под камеры. И я хочу сразу объяснить нашим телезрителям, что поводом для вот этой беседы, для моего приглашения, Уважаемому профессору в эту студию послужил тот факт, и я бы даже сказал событие, что буквально вот на днях а, Роза Алексеевна отправила в а, редакцию Оксфордской энциклопедии собственноручно написанную статью, и, в общем, это совершенно, на мой взгляд, событие нередовое. Давайте мы начнем с этого, вот немножечко вы расскажете поподробнее, что это даже не статья, а глава, если быть точным, да, правда? Да, да. Чему она посвящена и как вообще, может быть, даже с этого начнем, как вообще так получилось, что вы вот стали своей для коллег из Оксфорда. Казалось бы, где Оксфорд и где Казань, да, все-таки один из старейших в мире авторитетнейший университет. И вы с ним давно, насколько я понимаю, уже и плодотворно сотрудничаете. Вот. Да, действительно, наш институт психологии образования уже давно сотрудничает с университетом Оксфорда. Контакты наши сложились после того, как мы приняли участие в конференции, организованной Британской ассоциацией исследований в области образования. И там познакомились тогда еще президентом Британской ассоциации, профессором Йеном Ментором, и Отсюда, как мы скажем, понеслось, потому что ментор э, привел нас в Оксфорде в институт образования, в школу образования, в высшую школу образования, и познакомил нас с коллегами, с Кэтрин Бернс, с Тревором Маттоном э, и с Найджелом Фанкуртом. Мы были э, после конференции, которая проходила в Белфасте, э, как раз здесь, в Оксфорде, и э, побеседовали с коллегами, рассказали, чем занимаемся мы, а они рассказали о том, как организуется предобразование у них. В Великобритании? В Великобритании, да. А Роза Алексеевна, вот этот человек с говорящей фамилией Ментор, да. вы, вы же должны были сначала ему чем-то приглянуться, чтобы у него возник стимул вот, свести вас с коллегами по предобразованию. Вы выступали с докладом или да, что конечно. Это Да, конечно. Да. Есть... У нас был отдельный симпозиум, посвященный педагогическим исследованиям в России. Uh, но ну, в частности и в Казанском федеральном университете. И Ин uh, Ментер присутствовал на этом симпозиуме, он слушал нас. Uh -huh. И uh, после этого, когда uh, наш уже uh, еще более ранний uh, такой uh, профессор, с которым мы работали, uh, Редактор журнала British Journal of Educational Technology, Ник Рашби, он подвел нас к ментору, то есть, понимаете, нет ничего случайного, происходят вот эти встречи, они происходят именно на конференциях, на встречах. И э, за, глубоко заблуждаются те, кто считает, что можно э, взять журнал, э, э, взять электронный адрес какого-нибудь ученого, который мне интересен, написать письмо в Оксфорд, там, в Кембридж или еще куда-то, в Америку. Угу. И что каждый ученый побежит отвечать на эти письма и э, входить в контакт. Все-таки нужны живые контакты. И вот даже, эти контакты, даже виртуальная нам... реальность не заменяет живые. Нет, в абсолютно в нет. И вот это вот наше живое... Общение, когда мы просто поговорили, по, э, обменялись различными вопросами, э, а затем предложили ему, что не, не согласился бы э, профессор Ментор приехать э, в Казань. Во-первых, познакомиться с Казанским федеральным университетом, а во-вторых, э, э, стать во главе стратегической академической единицы, учитель 21 да, мы века, об этом и он да. как раз согласился. И получается, что вот, видите, вот эти контакты э, с коллегами, которые приехали на предыдущий форум из Оксфорда тоже здесь выступали с докладами а затем э, у нас вышли публикации в известном европейском журнале по педагогическому образованию European Journal on Teacher Education э, одна статья посвященная вообще постановке педобразования в России, а другая статья в соавторстве с ментором у нас посвященная последним 40 годам развития э, педагогического образования уже после э, развала Советского Советского Союза, что происходило с педобразованием в России. Наше имя попало в, в, в, в поисковик Teacher Education Педагогическое образование Russia, Россия. И я думаю, что когда Оксфордская энциклопедия по образованию затеяла вот такой вот специальный выпуск, посвященный постановке педобразования в мире, Uh, поисковик нас выдал что э, вот эти люди писали в таких журналах такие статьи. Я получила просто письмо в начале декабря, сама была очень удивлена, в это время была э, в командировке в Германии, там проходила очень известная интересная конференция, и я получила письмо, в котором мне предлагали написать главу для э, Оксфордской энциклопедии с Дедлайлом 15 апреля. Вот видите, как у нас э, действительность насколько многослойная и многосложная. С одной стороны, да? мы с вами только что что констатировали, что живое общение ничем не заменимо. И тут же выясняется, что благодаря технологиям интернета, благодаря какому-то поисковику вас вычислили. Я-то грешным делом думаю, что все-таки кто-то кто сказал, что вот обратите внимание. Я думаю, внимание, что, может быть, что... что не не я, только уж механический поиск Я думаю, казался, да. А, вполне вероятно, ментор является самым крупным специалистом в Европе по педагогическому образованию. Его постоянно приглашают на самые различные такие вот форумы во всех концах света а, по постановке, подготовке учителя. И а, в — Он, конечно, если бы его спросили, а кого порекомендуете, в каких странах да. он назовет нас, потому что он уже нас потому знает. — Потому что у вас уже репутация. — У нас уже репутация, да. Уже репутация. Я не побоюсь этого слова. — Хорошо. Нет, почему это? Прекрасно, да? да? — да. а, В двух словах. Вот та глава, которую вы подготовили для Оксфордской педагогической энциклопедии — она рассказывает о чем? Об опыте и достижениях постановки преподавания подготовки учителей. учителей. Первоначально э мы, Россий, в, России. в России, именно в России. Она так, эта глава так и называется Teacher Education in Russia. И здесь э первоначально мы рассказываем исторические предпосылки, как вообще, когда появилось педобразование, как развивалось. Что происходило Со времен а, ушинску раньше еще раньше, Еще раньше педагогическое образование возникло с появлением первых университетов, когда открылись педагогические институты внутри этих университетов. У -у -у. Мы знаем, что Московский университет, это 1755 год, позднее немного, буквально через два года, открылся педагогический институт в Московском университете. У -у -у. Точно так же, как если в Казани, Казанский федеральный, извините, Казанский императорский, императорский да. конечно, открылся э, в 1806 году, то, то в 1812 году уже педагогический институт открылся. То есть это было э, очень важно, открытие специального института, который бы готовил учителей. Но вот эту историческую э, ретроспективу развития первоначально э, в голове э, раскрываю, а дальше уже идет э, э, структура педагогического образования, э, Какие учреждения готовят педагогическое образование, современное состояние педобразования, э, содержание педобразования. Э, то есть, э... Это глава о достижениях или о проблемах тоже? Проблемы там тоже, конечно, выпячиваются. Затрагиваются. Да. Да, да. да. а угу. По объему сколько? 20-30 тысяч знаков? Нет, нет, объем был сразу ограничен от 6 тысяч до 8 ну, тысяч слов. Ну да, да. лопедические главы да, должны да, да, быть да, лопидарными. Да. 8 лаками. тысяч, включая 8 тысяч, включая еще и список литературы. То есть сам текст получается порядка 6 ну, Шести ну понятно, с половиной было, понятно, слов, слов. Да. Вы писали на английском, насколько я Конечно, понимаю. Да. Никаких, а не на английском да, языке. Да, да, да, да, без всяких переводов. И вот несколько раз вы упомянули мистера или сэра, ментора. Ментора, да? да? профессора-ментора. Профессора-ментора. Да. И, как я вижу, я думаю, телезрители это тоже видят, с большим уважением вы о нем говорите о том, что он является большим авторитетом в глобальном масштабе, да, да? его да, везде да, приглашают и так далее. Но а вот здесь э, вопрос, который меня немножко смущает, и будет хорошо, если вы его проясните. Все-таки педагогическая система британская, да, или Великобритания, угу. и, допустим, ну французская, да, это довольно разные вещи Конечно. да и, и российская тоже да. каким образом вот э, идеи которые ведь э, профессор ментор основывается на опыте своей страны на ее грубо говоря педагогических идеалах да или упрощенных? это действительно так более того и ментор Различает даже систему подготовки учителя во всех четырех частях Великобритании. Он говорит об особой системе подготовки учителя в Англии, в Шотландии, Иландии, Уэльсе и Ирландии, в Северной Ирландии. Да? То есть они отличаются. И на самом деле это так. Везде есть свои такие особенности. И эм, что здесь может быть общего и как можно вообще исследовать? На самом деле есть же какие-то определенные координаты, по которым можно исследовать организовать но ну, предположим структура каким образом э, и в каких типах образовательных э, учреждений учитель готовится угу. затем э, содержание чему учат учителя э, есть ли какие-то вещи которые являются но ну, такими стабильными что что вариативно? там и так далее, да. Но еще, конечно, очень важно выделять современные проблемы, которые связаны с личностью учителя. Каким должен быть учитель сегодня? Вот что важно, и эти вопросы МНТ как раз и рассматривает. Прекрасно. Вот э, я, естественно, интересовался, да, вашей биографией, прежде чем мы с вами встретились. И я знаю, и... Просто хочу сообщить телезрителям, что вы кандидатскую свою диссертацию защищали системе по воспитательной по, системе по, по воспитательной системе Януша Корчика, да, да, да, да. совершенно знаменитого и трагически закончившую свою жизнь но ну, великого конечно педагога угу. А докторская звучала уже обезличенно, но тем не менее это же речь шла о теории практики гуманистического воспитания в, в европейской, европейской педагогике в первую половину 20 века да. то есть по сути во многом Корчик тоже один из да, да, да по сути тоже да, во многом да, о корчике Скажите мне, пожалуйста, насколько вот те идеалы педагогические, которые были доминирующими, общепризнанными, которыми руководствовались 80-90 лет назад, имеют место сегодня, насколько они востребованы? Или все-таки настолько изменилось общество в глобальном масштабе, и каждое общество в отдельности, что ну, о таких людях, как, я не знаю, вот я упомянул там, чуть раньше Ушинского мы знаем, если применительно к России говорить о таких довольно разных, конечно, но великих, тем не менее, педагогах, как Сухомлинский, Макаренко. Да, да? Конечно. Вот. Насколько другая вот жизнь люди система подготовки, или вот. Те, кого вы готовите, вот вы упомянули о стратегической академической единице, учитель 21 века, это одно из ключевых направлений развития Казанского университета да. в гуманитарной сфере. Да. А, вот этот учитель 21 века, он должен стоять на плечах тех великих, или, или вот ну, как-то. Рядом может быть, но все-таки уже на другой платформе. Вы знаете, я очень часто студентам говорю, и один раз даже столкнулась с ответом на мою эту фразу, что как ничто не ново под луною, так и ничто не ново в педагогике говорят, ну как же так, если вы говорите о педагогике, и как в о человеке, науке... Извините, что перебью, и в человеке ничто не нового по большому <свят> <в> <свят> счету. <Мы свят> да, за... да, мне даже <свят> студент мой парировал, сказал, но ну, если вы говорите, что педагогика это наука, то как же, если ничто не нового значит, развития нет, значит, это не наука. Да? Но вот, вы знаете, говоря о гуманистической педагогике, гуманистическом воспитании, является ли она базой для учителя сегодняшнего Дня, я бы сказала абсолютно точно, что это да что построить систему подготовки учителя сегодняшнего дня и завтрашнего дня 21 века, 22 века невозможно не, не поставив эту подготовку на плечи наших предыдущих великих, великих и невеликих учителей, которые вот, вот эту всю систему создавали. Но что может быть здесь таким инвариантным, не меняющимся? Ну, например, то же самое, что у корчика является сердцевиной его педагогики. Это самоценность ребенка и самоценность детства. Что это означает? Это означает, что очень часто взрослые поколения, взрослая часть человечества считают, что детство это подготовка к жизни, а не да. жизнь сама по себе. А, и относится к ребенку как к чему-то еще не совсем состоявшемуся, к человеку будущего, черновику будущего, да, черновику человека. А на самом деле Корчик говорил, нет детей, есть люди. И вот это, этот постулат, он должен быть центральным для каждого учителя, что когда он приходит в класс... Он должен видеть людей, а не просто несостоявшихся еще, даже, так сказать, недочеловеков. Да, а, да это здорово. Британская система образования славилась в течение столетий тем, что учеников периодически колотили розгами, линейками по пальцам. А они вынуждены были ночевать там в совершенно неотапливаемых каких-то дортуарах, в скучности да? и так далее. Вы бываете достаточно часто да, на острове по наблюдениям или по разговорам это ушло в прошлое? Конечно, или все Конечно, ушло. Все разумеется. Да? Уже на законодательном уровне запрещено. Разумеется, конечно. Вы знаете, ведь первые вот эти так называемые реформаторские школы, они ведь тоже возникали параллельно или новые школы еще называли, они возникали во Франции, в Британии, и они как раз и определили, что является, что должно быть самым важным вот в этих школах нового гуманистического типа. И и они, конечно, исключают физические какие-то наказания э, по отношению к ребенку. Парадокс здесь в том, что из тех детишек, которых поколачивали, поколачивали регулярно, выросли как раз те взрослые, которые заговорили о гуманизации образования. Ну, по большому счету, это как раз не парадокс. Они на своей шкуре почувствовали и да, решили, думаю, что да. хватит. У -у. Да, относитесь к нам как взрослым, не надо из нас делать э, черновиков или черновики, и не надо делать тем более груши для битья. Да. А, но учитель 21 века, а, гуманистическая составляющая, это то, что непреложно, да, неизменно, инвариантно, как вы выразились. Но а существует а, технология, о которых мы с вами тоже говорили в начале mm -hmm. да, этой беседы, и учитель 21 века должен... По идее, в совершенстве владеете этими технологиями. Разумеется, а эти технологии, ну, как бы сказать, с моей точки зрения, ну, так вот фрагментируют и в каком-то смысле обезличивают человека, в том числе студиозуса или вот школьника, да? да. Все эти удаленные курсы, обучение через всякие скайпы и так далее теряется. Химия, теряется живой контакт, да, а в а технологиях не уйти. Как быть? Здесь есть противоречия? Есть противоречия. С одной стороны, конечно, для того, чтобы обеспечить такое достаточно интенсивное быстрое распространение знаний без дистанционного не образования, не обойтись. Но в то же время, мне кажется, я уверена более чем в том, что живое общение педагога со студентами, с учащимися, очень важно. Потому что здесь... Нужно же видеть еще даже, вот иногда говорят, но если можно дистанционно, то, в принципе, можно лекции вообще отменить в да, университете, да. говорят, а зачем они Все. нужны? Но я здесь, например, не согласна с теми, кто это так утверждает, потому что студент должен видеть в лекции профессора, ну, в хорошей лекции, я имею в виду, да, как рождается мысль. Да. Как ученый перед студентом может соединить знания какие-то предыдущие, попытаться сравнить, вызвать на разговор там, и так далее, а этого машина делать не может, и понимаете? И почувствовать, почувствовать в том числе ментальный интеллект, да, того, Конечно, с тобой Конечно, что общается. ты можешь прямо тут же задать вопрос, засомневаться, как я же вам говорила, что студент мне сказал, да, да, да, что, да, да, чем что это тогда за, ваша, наука, за да? наука такая, которая не развивается, да? То есть это очень важно. Понятно, что сегодня лекционные курсы очень укорачиваются, да? но тем не менее я считаю, хоть какой-то э, объем, пусть пусть небольшой, но у студентов, обучающихся по дневной форме обучения, непременно должны быть такие живые контакты с профессором. Да, да по всей видимости, тут даже... Ну, и спорить, грубо говоря, не о чем. Я полностью uh -huh. с вами согласен. Мне вообще чрезвычайно тяжело представить, вот, что я общаюсь там. Ну, то есть представить-то я могу, но я не могу получить от этого того, чего хочу. Да. А, и что должен, по идее, получить. Возвращаясь вот к, ваш, к вашей главе, у нас время потихонечку в эфире подходит к концу. Сейчас мы немножко лаконизируем, да, а, если можно так выразиться. Возвращаясь к той главе, вы упомянули, отвечая на мой вопрос, о проблемах там тоже шла речь. Что вы скажете по поводу вот такой проблемы, как, на мой взгляд, ну, просто супер драматичный разрыв между требованиями, которые предъявляются к фигуре учителя 21 века, а к его оснащенности во всех смыслах этого слова, да? индивидуальной, интеллектуальной, технологической, технической и так далее. И в то же время тем обстоятельством, что из года в год не то, что учителей 21 век, а самых обычных учителей, которые могли бы почувствовать, понять ребенка и, извините за банальность, посеять в нем разумные, вечные добрые, вот самых обычных, самых обычных учителей все больше и больше не хватает. Да, это так. И, к сожалению, не только в сельской местности, но и в городах. Как быть с этим? Знаете, это проблема не только России, это проблема вообще в Европе существует. Да, я а, слышал, да, э, да, да Например, да. Э, у нас очень тесные контакты э, с Дресс, Дрессенским э, техническим университетом, и у них есть специальный центр, который занимается исследованиями того, каким образом э, осуществить подготовку и переподготовку учителей. Они самыми разными способами э, привлекают э, выпускников э, не педагоги, профилей для того чтобы они пошли в школу не хватает учителей и это проблема проблем во всем мире это проблема в том числе и у нас эта проблема социально-экономическая или это проблема философская ныне живущие взрослое поколение не хочет чтобы у него подросло то поколение, которое превзойдет учителю. да? Я не думаю, что нет. это с этих позиций вообще работа очень ответственная и очень сложная. Вот для этого, работа учителем. Да. Для того, чтобы работать учителем, конечно, надо быть фанатом этого дела. Либо ты приходишь просто как предметник, и э, тебе нет дела до детей, до их проблем, тогда ты никакой учитель. Ну Да? да? Ты можешь стать урокодателем, ты можешь даже предмет свой великолепно знать, пришел и ушел с урока, но, а если ты настоящий учитель, то для тебя каждый ребенок это личность, и тебе нужно дойти до каждого ребенка, и не только преподнести урок, но еще знать, что с ним происходит, а это очень трудно. Поэтому, вы знаете, люди э, не хотят на себя сваливать вот, дополнительную, очень большую ответственность за каждого ребенка, который перед ним сидит в классе. И думают, что гораздо проще э, пойти на работу в определенное время, уйти с работы, и забыть, что с тобой на работе происходило, понимаете? Да -да. И э, учитель, он же, это учитель круглые сутки, 24 часа. Это и это так. Мы с вами приходим к тому, что совершенно напрасно в нормативных документах последнего времени образование относится к сфере услуг. Это миссия все. Конечно, это. Это конечно, миссия. да. Это высокая миссия. А, Раза Алексеевна, у меня последний вопрос на сегодня. А, я вычитал, что в прошлом году вы вместе с директором института э, Айдаром. Миниман я называю его отчество, полностью колемулиновым выступали с докладами на форуме Ассоциации образования для учителей. Я упрощен, ну, да, упрощен. Айсат, да. Да, Айсат, uh -huh. да, упрощен, я ее называю. И произвели, как я понял, такое впечатление, что руководитель этой организации, вами сейчас названный Айсад, Пригласила вас профессор Мария Флорес принять и организовать аналогичную конференцию нынешнего года здесь да. в Казани. Да. Это ассоциация по, по педобразованию, да? Ну, uh, это uh, no, uh, uh, International Study Association on Teachers and Teaching. Yeah. Это значит ассоциация uh, исследователей, учителей и обучения, если дословно. Mm -hmm. да? И действительно uh, здесь изучают... Uh, Личность учителя, проблемы учителя, э, стандарты, э, какие-то проблемы, возникающие в подготовке учителя там и так далее. И ассоциация включает в себя 50, представители 52 стран со всего мира и проводит вот эти свои конференции, на которых эти проблемы как раз и обсуждаются. И в этом мае вы должны провести, и конкретно мае, ваш институт, да, ну и в целом федеральный университет, университет должен конечно. провести, на, на нашей базе вот пройдет угу. такая международная, масштабная, очень авторитетная конференция. Простой вопрос, вы готовы? Конечно. Абсолютно. Конечно. У нас уже хороший опыт, мы в течение трех лет проводили вот этот крупный форум. Uh -huh. Международный э, форум по педагогическому а, образованию. А вот он будет совмещен с этой конференцией. А в этом да? году этот наш форум будет совмещен э, с конференцией Айсад. Uh -huh. И, конечно, э, увеличился масштаб, увеличилось количество участников из зарубежных университетов. Много? Э, уже из более 68 университетов мира. К нам приезжают из более 80 университетов России. Заявилось у нас уже около 600 участников на наш, на наш этот вот форум и конференция «Айсад». Будет очень много интересных интересных э, исследователей. Ну и, конечно, Иэн Мэнтер тоже будет. Да. И, и Мария Флорус, естественно, да. Роза Алексеевна, мне остается пожелать вам вам персонально и вашему институту э, успехов всяческих. Спасибо. И для начала, чтобы эта конференция пришла, прошла на очень высоком уровне, Ну, слава богу, опыт у нас есть. Я имею в виду университеты, указания, да, Татарстан. Да. Организации таких мероприятий. Будем надеяться, что оно не только в плане организации пройдет на хорошем, на высоком уровне, но и обогатит вас и ваших коллег, как всегда, когда конференции или такие мероприятия устраиваются не для галочки. Спасибо вам еще раз за то, Спасибо что наш, нашли время. Я просто хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня мы беседовали с профессором, доктором педагогических наук, заместителем директора Института психологии и образования Казанского федерального университета Розой Алексеевной Валеевой. На этом сегодняшний выпуск программы «Акцент» закончен. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч.